Элемент 5 заработок, и не просто заработок, сегодня мы еще параллельно получили вот такие вот интересные украшения. До этого мы получали кольца, и по ним будет тоже отдельное видео, потому что есть что рассказать. И сейчас новые подарки, и старые остались, и новые мы получаем. Вот такое колье, ожерелье, как угодно называйте, цена данного изделия тысяча долларов напомню что если вы делаете регистрацию по ссылке в описании под этим видео после регистрации если вы сделали под этим видео регистрацию сразу сделали покупку даже на 100 долларов ребята на 100 долларов вы получаете вот такое вот колье ожерелье стоимость которого 1000 долларов более того сувенирная продукция шикарного плана и помимо этого всего ребята, вы еще получаете Интересные документы о компании Элементс 5, для чего они нужны и что с ними делать, сегодня поговорим в этом видео. Если вы еще не зарегистрированы, подарки еще есть, ребята, регистрируйтесь прямо сейчас, авансом ставьте лайк под этим видео прямо сейчас. И, ребята, не забывайте, что стоит подписаться на телеграм-канал под этим видео. Ну а мы поехали, что же за документы, интересно, я думаю, многим. Ну что, друзья, с колье, я думаю, мы разобрались уже полностью, да, то есть подарки, то, что приходят, я думаю, доказ доказывать никому не надо, пока мне еще месяца два назад даже говорили о том, что сюда не стоит заходить люди, да, сейчас они начали заходить, то есть те, которые говорили, не верили о том, что здесь можно зарабатывать, сейчас они начали заходить в «Элемент-5». Я только одобряю, мое личное мнение сейчас в время самое оно, потому что помимо этого всего вы еще получаете и украшения, и пакет документов, ребята, что тоже немаловажно. Касаемо качества изделия, на эту тему мы тоже с вами уже говорили, ребята, и вы видели сами, что за эти изделия даже ювелиры дают гораздо больше, чем 1000 долларов. То есть со старта 5, 6, 7, 10 тысяч даже давали. Документы вы сейчас сами видите, все это есть, все это легально каждой посылке это прикрепляется я скажу даже так э, вот если вы начали зарабатывать в элемент 5 я все-таки еще раз мое лично моя рекомендация если вы начали зарабатывать в элемент 5 то я бы обязательно сейчас сделал покупку даже если вы сомневаетесь о том что элемент 5 платит 100 долларов я думаю каждый сможет найти и получить подарок стоимостью 1000 а, ребята вот о чем я говорю и пакет документов потому что от любых форс-мажоров данный документ они действительно нам бы помогли. Напомню то, что компания ElementS5, помимо того, что если вы делаете правильно регистрацию с любой страны с любой стороны, по ссылке в описании, это важно. Всегда регистрацию делайте только по официальной ссылке, которая размещена под этим видео. Это важно, очень важно, мы проверили массу ссылок и эти ссылки рабочие. Только те, которые в описании под этим видео. С любой стороны, с любой точки земного шара регистрируйтесь только по той ссылке, что в описании. И сразу сделали покупку после регистрации то вы только вдумайтесь вы делаете покупку на 100 долларов а получайте сразу украшение стоимостью 1000 долларов ребята вы только вдумайтесь и как я и говорил ранее ребят если от вы со мной согласны сейчас от, как-то отреагируйте в комментариях прямо сейчас кстати если не подписан на канал конечно же подпишитесь и на наш телеграм-канал по ссылке в описании теперь смотрите мы имеем вот такие документы которые каждый кто сейчас сделает покупку любую даже от 100 долларов получает вот такие документы. Что мы здесь имеем? Первый документ, который мы видим, вот сейчас я вот демонстрирую вам это э, копия регистрационного сертификата по панаме. Вот он так выглядит. Тем более обратите внимание, что здесь мокрые печати, э, пропись все здесь прописано, печати при том здесь вижу разные. Вот посмотрите. Мне, кстати, интересно будет ваша обратная связь. Э, раз, два, три. 4, 5, 5 печатей, куча подписей. Раз, два, три, 4, 5, 7 подписей. Посмотрите, ребята, кто в этом соображает, тоже напишите, пожалуйста, свое мнение. Можем отдельным видео это все более досконально разобрать. и Так, думаю, здесь все понятно. Копия регистрационного сертификата по Панаме. Для чего ваше мнение? Он нужен, в случае чего, да, там вообще что он нам дает, напишите тоже, как вы считаете свое мнение. Теперь далее, договор о выплате бонусов покупателю, вот что тоже немаловажно, ребята, договор очень-очень нужный, и таких вот два договора. Прямо сейчас посмотрите, как это все выглядит. Вот таких два договора. Элемент 5, элемент 5. Здесь прописаны суммы, на которые мы делали покупку. Тоже печати, подписи. Тоже напишите по ним мнение. Касаемо таких моментов, как получить это украшение. Смотрите еще раз. Итак, если вы новичок и еще не были в элемент 5, вот не были вообще, вы делаете регистрацию. В описании есть все инструкции абсолютно, как сделать регистрацию, как сделать покупку. Все есть в описании под этим видео. Далее. Делаем покупку на 100, и далее смотрите. И с этой сотки мы получаем подарок 1000, думаю, здесь все понятно. Вот то, что я в начале видео показал, вы получаете, ребята, шикарная возможность. Я думаю, от такого уходить не стоит, даже ради документов стоит, как говорится, зарегистрироваться и сделать покупку. И еще это не все. И выплаты каждую неделю с той суммы, которую вы проинвестируете. Я инвестировал 3400, думаю, все об этом помнят. Поэтому я получаю, получил подарок и выплаты получаю с суммы 3400. Чем больше сумма, тем больше я получаю выплаты. Но это еще не все. Это если вы новичок. Если же вы уже зарегистрированы, есть еще два способа, как обойти это все. И помимо кольца, которое вы взяли, взять еще и ожерелье. Каким образом? Вы берете, спускаетесь опять под это видео. Да, да. Именно в описании. Делайте новую регистрацию. То есть, то, что у вас есть кабинет, это понятно. Вы делаете еще один кабинет. Новый. По той ссылке регистрируемся, что в описании. Вот как раз возможность очень важная. Что регистрацию пройдите по той ссылке, что есть в описании под этим видео. Зарегистрировали. Далее вы делаете новую покупку на 100 на новом кабинете. И опять вам приходит подарок. Думаю, как получить подарок. Есть инструкция, как получать подарок. В описании есть инструкция. Перейдите, посмотрите. Это, я думаю, способ всем понятен. Новый кабинет сделали, старый на время забыли. С него выплаты получаете, делайте новый кабинет. И вам приходит подарок тоже опять за 100. Теперь смотрите еще один вариант, который называется X2. То есть здесь мы регистрацию не проходим, ничего не делаем. Допустим, вы первый месяц сделали покупку. На 100 думаю сейчас все видно да так вот смотрите вы сейчас просто-напросто делаем x2 каким образом была покупка на 100 делайте покупку на 200 и таким образом получаете опять-таки подарок и помимо подарка все весь этот пакет документов я же рекомендую абсолютно всем воспользоваться данной акцией мое личное мнение здесь каждый принимает решение сам но я считаю что украшение которое стоит 1000 а по факту его можно продать еще дороже Те же самые ломбарды кому-то подарить Гораздо дороже оно стоит Плюс пакет документов получить От той компании, в которой мы будем долго зарабатывать И каждый принимает решение сам Но я считаю нужно воспользоваться Мое мнение, что нужно воспользоваться Вот такой способ Итак, смотрите, если вы сделали покупку на 100 Сейчас делайте на 200 и это будет x2 Если же вы делали покупку на 200 То сейчас делайте на 400 И это тоже будет x2 Если вы делали на 400, то делайте на 800 и это тоже будет x2 и так, любая сумма, то есть, если вы делали покупку на 101 доллар, сейчас делаете покупку на 200, 202 доллара, это тоже будет X2 и получайте подарок. Если все-таки у вас какие-то вопросы остались, ребята, пишите в комментариях свое мнение, мое мнение лично вот. Я вам выскажу без проблем всегда. Задавайте вопросы, пишите свое мнение. Э, как вы считаете насчет заработка в Элементс 5? Я считаю, что лучше заработка, чем сейчас в Элементс 5, нету. Это факт, это факт, ребят. Пока многие пишут о том, что скам и все остальное, я на протяжении двух месяцев слышу о том, что Элементс 5 скам. Но я скажу другое, что те люди, которые вместе со мной зашли зарабатывать в Элементс 5, уже практически все вышли в безубыток. И сейчас идет чистая прибыль. То есть, они проинвестировали 100 долларов. Они забрали подарок э, на 1000, да. И вот уже ту, те, тысяч, те 100 долларов они уже отбили. И сейчас идет чистая прибыль. 900 плюсом они получили с подарка. И еще больше получили по выплатам. По выплатам, ребят. Поэтому, ребята, не тратим время. Если вы не зарегистрированы, проходим в описании под это видео. И здесь в описании мы найдем сразу в описании под видео мы найдем ссылку на регистрацию регистрируемся всегда по ней и всем знакомым своим расскажите, что регистрацию проходим по этой ссылке. Также подписываемся на наш телеграм-канал. Как сделать регистрацию в Element5 есть две инструкции, можете по ним делать без проблем или поделиться со знакомыми, чтобы они тоже делали по этим инструкциям, они очень удобные. Как сделать покупку тоже вот есть две инструкции, можете по ним делать. Как делать покупку с баланса отдельное видео, вот есть. Как получить подарок, вот видео тоже есть, можете его посмотреть. И что такое элемент 5, презентация и, собственно, что за проект, так зарабатывать, вот здесь тоже видео есть. Также, ребят, ниже, если спуститься, вам обязательно нужен Binance. Так вот, как сделать регистрацию на Binance, вот инструкция есть, делаем только по этой ссылке регистрацию, чтобы получать еще денежную помощь от Binance, это важно, делаем новую регистрацию на Binance. Как установить Binance с телефона, с компьютера, отдельное видео, и как пополнить Binance с любой карты банка любой страны, тоже отдельное видео есть. Как верифицировать через deal, многие спрашивают, тоже вот есть инструкция можете пройти посмотреть друзья надеюсь данное видео было полезно пишем свои комментарии под этим видео прямо сейчас распространите его максимально потому что мое мнение пока все кричат что зарабатывать в элемент 5 нельзя мое мнение здесь зарабатывать не то что нельзя здесь нужно можно и заработаем очень много. А как считаете вы? Напишите в комментариях свое мнение. Напишите. И запомните, прежде чем говорить, что элемент 5 не платит или не заработаешь, а вы пробовали? А вы пробовали? Для того, чтобы говорить, сами попробуйте, а потом уже говорите. Минимальная сумма 100 долларов, регистрация в описании. Регистрируйтесь, пройдите просто регистрацию, хотя бы для того, чтобы занять место, застолбить. Вот оно, это ссылочка. Пройдите, зарегистрируйтесь и... Давайте вместе зарабатывать. Все, друзья, удачи, крепкого вам здоровья, мирного неба над головой и огромных чеков и огромных заработков в Элементс 5. Я вам желаю души.